Здравствуйте, с вами Дмитрий Иванов. Сейчас нахожусь на проспекте Героев Отечества. Он от меня находится, так сказать, справа, слева и сзади. А вот передо мной находятся дома Кронверка. То есть люди, живущие в этих домах, имеют возможность гулять по проспекту Отечества. Вот смотрите, здесь фонтаны. Посмотрите, какие красивые фонари. Здесь будки, скамеечки, вот эти будочки для шахмат, чтобы играть можно, то есть вечером здесь можно гулять, все И все это возможно для тех, кто купил квартиру в домах кронверка, причем смотрите, дома кронверка панельные, с утеплением, то есть в них всегда тепло, с большими лоджиями, вот, И, соответственно в эти лоджии можно застеклить, можно просто поставить все, что тебе нужно. Если ты застеклишь лоджию, их можно использовать как отдельный рабочий кабинет, там, например, поставить компьютер. Если нужно и никому не мешать. Можно там, если это выход из кухни, иметь дополнительное помещение, куда можно все выносить из кухни. Вот. То есть все, кто здесь живут, они могут сходить. Кроме того, если вы купите квартиру в домах кронверка, можно сразу купить с ремонтом. Стоимость ремонта достаточно, на мой взгляд, низкая, так как она может меняться, вот, например, сегодня она на сегодняшний день она составляет 6 за метр, какая она будет завтра, не знаю, но, в принципе, на мой взгляд, 6 тысяч за метр, включая строим материалы, работы, это очень хорошая цена, но лучше всегда уточнять, потому что что-то может поменяться. Вот. Также в этих домах сейчас есть возможность прийти посмотреть, как выглядит ремонт то есть сделано специально 4 квартиры которые можно будет смотреть и вы можете прийти и посмотреть как все это будет выглядеть то есть оценить, насколько стоит заказывать ремонт, не стоит мучиться. Если вы желаете купить это в ипотеку, то можно будет купить квартиру, сразу включить стоимость ремонта, и вы по сдаче дома получите дом с ремонтом. Соответственно, вам не придется мучиться, что вы взяли ипотеку, а потом не знаете, на что ремонтировать. То есть фактически вы получите хорошую сделанную квартиру с хорошим ремонтом, с плиткой, а не просто социальный ремонт. Довольно качественный дом. Вот... Так как мы являемся партнерами фирмы Кронверк, у нас есть пропуск Для прохода по стройке То вы всегда можете обратиться в нашу фирму Посмотреть дом, который вам понравится Причем вам не придется за это платить Мы являемся партнерами и нам платит за это строительная фирма. Вот. Для вас услуги риэлтора будут бесплатны абсолютно. Взамен вы получите, что с вами будет, пройдет сотрудник, покажет, расскажет какие-то детали очень полезные. Понимаете, так мы находимся всегда в поле, так сказать, на передовой. Мы всегда можем сказать очень много полезных вещей, о которых даже отдел продаж может не догадываться. Вот. А мы вам об этих всех плюсах и минусах расскажем Но в данный момент я вижу здесь Значительно больше плюсов, чем каких-то минусов Поэтому рекомендую Если вам очень понравилось вот это место Как я сейчас показываю Смотрите, здесь какая потрясающая зона для отдыха Вот Возможность уехать Кстати, вот смотрите, там стоят газелечки 30-й Можно сесть на них и доехать до 3-й Если у вас машина, то вот здесь вот Сейчас вот этот дом, который я показываю За ним идет дорога Можно будет дойти Точнее, доехать по ней до, как я понимаю, молочки, если более точно, по-моему, это танкистов, сейчас не помню по карте, и уехать в центр города. То есть куча возможностей здесь просто, то есть от отдыха вечером или днем, вот сейчас я нахожусь в воскресенье здесь, вечер, здесь видится народ, сколько отдыхает, то тоже время так как он очень большой проспект, много свободного места. И до потрясающих условий сами в доме Кронверка, потому что квартиры здесь большие, просторные. Если есть желание, можете попросить, мы всегда мы покажем планировки. Кухни здесь от 9 метров в однокомнатной квартире, комнаты большие. Я считаю, что очень хороший выбор для тех, кто купит себе квартиру и будет здесь жить. Итак, обращайтесь, под видео будут контакты, возможность обратиться, также есть возможность под видео будет WhatsApp Viber, куда можно написать, задать вопросы, связаться. Если вы находитесь не в Саратове, то тоже проблем не составит. WhatsApp Viber позволит связаться с вами. Если у вас есть какие-то другие предпочтения, там, допустим, связь через какие-то соцсети, Facebook, там, Messenger. Или, допустим, скайп, тоже вопросов нет. Напишите, ставьте контакт, и мы на вас выйдем. Итак, с вами был Дмитрий Иванов, директор агентства недвижимости «Новая квартира». благодарю вас за внимание. Всего хорошего. До свидания. Звоните.